Дорогие друзья, здравствуйте! И сегодня я посвящаю прямой эфир теме послушания. Знаете, я вдохновлена сегодняшним уроком для детей и родителей. Он так и назывался «О послушании». И очень вдохновлена ответами детей. Един мальчик сказал, Наталья, отвечая на первый вопрос, «Вообще вы спрашиваете, слушаете ли вы своих родителей всегда?» Он сказал, «А разве есть дети, которые слушают своих родителей всегда?» И среди детей, которые сегодня отвечали, как раз и была одна девочка, которая ответила, что «Я слушаю» всегда маму и папу. Я понимаю, почему, потому что ее родители занимаются уже не первый год идеал методом Тойча, и много что в себе модифицировали. Я представлюсь, я Наталья Агура, консультант по ментальной генетике, еще раз представлюсь, только присоединился, и мне очень нравится эта тема. Знаете, есть еще раз хочу вначале вот напомнить, что чем, что такое делмета, да, есть генетический код, есть закон рода, по которому мы проживаем, и есть чувство, мысли, эмоции, мышление, паттерн мышления и паттерн поведения, который записан у нас на ДНК. И рассматривая свой паттерн, и концепцию, каким же ребенком я была, слушала ли я свою маму и папу, слушала. Но я слушала из-за страха наказания. Мои дети тоже были очень послушными детьми. Они меня слушали из-за страха наказания, хотя я их никогда не наказывала. Наверное, больше папа для них был таким авторитетом, которого они побаивались, поэтому слушались. Но, знаете, в Библии сказано, по плодам их узнаете. Наш любимый внук, когда он был маленький, на любую входящую информацию, он говорил, нет, нет. Он еще даже не, не слышал, что там говорила я как бабушка, или мама, или папа. Он говорил, нет, я не хочу, нет, я не буду. И я поняла, что то послушание, которое было у меня, это послушание из-за страха. Оно, конечно, оно было нужно мне, но оно не дало в виде, в поведении внука вот этого плода, который бы был радостный. Чтобы он тоже говорил, да, мама, да, я буду слушаться, да, я буду делать. Поэтому важно слушаться не из-за страха наказания, а по совести и из любви. А как же это сделать? Я думаю, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок слушался. Я еще не видела ни одного родителя, который приходил ко мне, который бы сказал, ну я не хочу, не слушается ребенок, ну и ладно. Поэтому я думаю, вы те родители, которые вы хотите, чтобы ребенок слушался. Что нужно сделать? Вот в этой прекрасной книге ⁇ Духовный интеллект ⁇ есть такая замечательная схема, называется ⁇ Д-комплекс Тойча ⁇⁇ Д-комплекс Тойча ⁇ Здесь показано, вот родитель, мама или папа и есть ребенок. Если родители, вот как я, не выразили в прошлом, конечно, не выразили бунт, ребенок, он обречен быть бунтарем, обречен не слушаться, обречен спорить с родителем, доказывать, сопротивляться, возмущаться, ничего не делать, обманывать, хитрить может даже обещать, что он что-то сделает или послушается, но не слушаться из любви. Поэтому очень важно понимать, что если вы не выразили свой бунт, если вы возмущаетесь, если вы не видели воли, доброй воли в воспитании родителей, то ваш ребенок, он должен будет выразить весь ваш бунт, и он никогда вас не будет слушать. Знаете, самое яркое проявление бунта ⁇ это разные виды злоупотребления. Если родитель, например, это мама, да, вот D1 это мама, вот представьте, что она подавляет какие-то невыраженные обиды, гнев. Есть современный выразитель муж. Как он может выражать? Каким способом? Вот книги Девиктемиология чемпиона курта тойча или из жертвы в благополучатели под изданием издал эту книгу борис сорин есть уникальнейшая такая табличка и здесь написано как будет выражать бунт или подавленные эмоции как какой вид выражения например это депрессия. Это у тихой, послушной, как сегодня сказал один клиент, божий дуванчик бабушки, должен быть муж. Да? Он должен выражать ее подавление в виде депрессии или болезни, или алкоголизма, ну или наркомании, в виде криминального поведения, в виде э, переедания и в виде поиска козлов отпущений это будет современный выразитель подавленных эмоций, протеста против требований, например у жены. но есть наследственный выразитель это ребенок. если мы рассматриваем своего ребенка просто как некого субъекта оторванного от родителей, а мы же говорим о декомплексе комплексе той.. это комплекс мама папа и ребенок комплекс. Ребенок, он может и должен показывать все то, что есть в разуме мамы. Поэтому многие родители говорят, у меня неуправляемый ребенок, у меня ребенок там начал курить, или у меня ребенок пьет, или я увидела у ребенка, она нашла наркотики какие-то. Я знаю, что это первое, это выражение бунта против требований родителей. И этот бунт, в первую очередь, содержится в разуме мамы или папы. И у ребенка вообще нет выбора, выражать его или не выражать. И когда родитель понимает, что он, именно его разум проявился через вот это поведение ребенка, и что сколько он бы не призывал ребенка к послушанию или к прекращению какого-то, знаете, поведения, как сегодня один клиент сказал, что я был очень дебаширом, и в классе все были тихие, а я вот так проявлял очень ярко себя. Почему? Потому что определенно была подавленность одного из родителей, и этот ребенок вынужден был себя вести неподобающим образом. И мог, кстати, себя обвинять, и его учителя обвиняли, и родители его могли обвинять за это, ну, кстати, и обвиняли за это поведение. А он был выразителем стресса родители. Кто хочет узнать больше, у меня даже есть в научном журнале статья на эту тему. Очень интересно расписано с примерами. Так как же нам, как привести ребенка, как заставить его слушать? Ну, во-первых, я хочу, чтобы и предлагаю вам, чтобы была мудрая родительская власть, не некое самодурство, я сказала, это так должен сделать. Нет, это только вызовет еще большей бунт. А надо объяснить ребенку, рассказать ему, почему он должен слушаться. Знаете, родители – это первая власть, которая поставлена Богом для пользы ребенка. И если ребенок научится слушать родителя как первую власть, ему будет легко в жизни, он будет послушным законом, которые есть в государстве. А это все дает безопасность, значит, будет меньше страха, будет меньше сомнений, такой человек будет чувствовать защищенность. Вообще, знаете, тема, можно сказать, не очень популярная, потому что ну, я была очень сильным бунтарем, хотя слушалась родителя, но я понимала, что именно послушание – это нужный момент для достижения любой цели. Это очень важно. И если ваш ребенок научится вас слушать с удовольствием, а такое есть, вот сегодня в группе вот такой один ребенок был. Я спросила, ты с удовольствием, ты радостно слушаешься? И эта девочка ответила: да, я слушаюсь, всегда слушаюсь, и улыбалась. Определенно, это не горе, не наказание. Для многих послушание это некая тюрьма. Если есть какие-то требования, которым надо, которые надо и соблюдать, это некая тюрьма, это некое насилие. Зачем я буду соблюдать эти требования? У многих протест. Это я первое могу сказать о себе. У меня был очень сильный протест. И я понимала, что таким образом я подставляю своих собственных детей на то, чтобы они не были послушны и демонстрировали такое поведение, которое мне могло не нравиться вообще. Вот поэтому я предлагаю прийти вот такой золотой средине. Я против слепого послушания. Когда родитель, просто ему так хочется, и он говорит, давай вот я требую, и давай меньше размышляй и делай. Я против этого. То есть такой подход точно вызовет бунтарство и точно приведет к тому, что ребенок вынужден будет протестовать разными способами. В том числе с использованием наркотиков или других каких-то дурманющих средств, как способ выражения протеста. Поэтому я против такого подхода, но разумное послушание должно быть. Разумное послушание, где есть требования, которые принесут пользу ребенку. Это то, что надо внедрять в свое сознание, и тогда ваш ребенок будет э, проявлять то новое сознание, где вы принимаете эти правила, которые перед вами выставляет жизнь. Знаете, многие родители выставляют неразумные требования и требуют неразумного послушания. Например, многие приходят ко мне на консультацию и говорят: "Ну я ради мамы и папы закончил высшее образование, чтобы их не расстраивать. То есть пять лет просидел в институте, получил высшее образование, чтобы не расстраивать маму и папу. И наконец-то я могу заняться любимым делом. Наконец-то я пойду и буду делать то, что я хочу. Конечно, это неразумное послушание. То есть пять лет жизни на использовать на то, что не нравится и не хочется, это неразумно." Многие родители додавливают детей до послушания ради того, чтобы ребенок получил престижное образование. То есть для того, чтобы он не позорил семью, чтобы он соответствовал статусу семьи, чтобы он соответствовал каким-то надуманным требованиям, правилам, привычкам семьи. Конечно, это точно не надо. Надо доверять разумной жизни и знать, что ребенок сам знает, что ему выбрать. Наши дети, они не являются нашей собственностью. Многие родители, часто я вот встречаю таких мам, которые хотят привязать ребенка и говорят, ты слушай меня, вот я если являюсь единственным авторитетом на всю жизнь, ты слушай меня и будет тебе хорошо. Я помню, как Геннадия, мама говорила Геннадия моему мужу, она говорила, ну ты знаешь, жен может быть много, а вот мама одна, поэтому ты слушай маму, у тебя все будет хорошо. Вот. Но он, конечно, сопротивлялся, и он тоже был бунтарем. Знаете, в бунтарстве есть и положительный момент. Конечно, если человек бунтарит, он склонен к криминальному поведению и даже склонен к тому, что если сильный бунтарь, он даже может быть криминальным авторитетом. В чем я вижу пользу? бунтарство. Вот я была очень послушным ребенком, и на примере Геннадия, а Бог его представил ко мне, чтобы я увидела вообще с другого ракурса посмотрела на этот вопрос послушания. Вот там, где я иду и говорю, ты знаешь, тут нельзя, это нельзя. Но есть какое-то там, да, объявление висит или куда можно пройти, куда нельзя пройти. Там написано нельзя, знаете? мой муж приходит, я говорю, все, мы уходим отсюда, тут нельзя, ты видишь, написано нельзя, и мне нравится его подход, он идет туда и спрашивает, а можно туда пройти, и я каждый раз удивляюсь, ему всегда говорят, да, можно, это касается где-то в аэропорту, мы были, например, где раньше мы часто летали, написано только там для жителей, там, например, Беларуси. Вот. А здесь везде очереди, все так стоят в очереди. Он идет туда, говорит, куда ты пошел, там написано нельзя. Ты что, читаешь, что там написано, например, для жителей, или только там для таких-то, для Евросоюза, или для кого-то еще? А он спрашивает, и говорит, да, можно. Меня это каждый раз удивляло, ну как? То есть вот это слепое послушание, или послушание из страха, которое есть у ребенка, оно закрывает возможности что ты должен послушаться и сделать только так. Оказывается, есть легальных путей, которые разрешены, их очень много. И важно для родителя, чтобы не быть в этом жестком требовании послушания. В таком послушании еще раз скажу, что так требовали у меня родители. Вот надо сделать и все, без объяснений. И, конечно, я была послушна. Но по результату я видела, что даже послушание моих детей... Оно было, но уже у внуков не было этого послушания. И внуки протестуют против даже тех требований, которые бы пошли им на пользу, которые принесли им бы огромную пользу. Поэтому, дорогие родители, я сегодня была побуждена после урока и сегодняшнего нашего и целого дня семинара, который успешно завершился, я побуждена выйти в эфир с этим посланием для того, чтобы вы пришли к этой золотой средине, где э, научили вы своего ребенка слушаться не из-за страха, не из-за того, что там вот ремень, вот там ремень, или мама сейчас накричит, или вот сейчас папа придет и тебе даст ремня, поэтому делай уроки, убирай в комнате, или если ты не будешь делать, ты ничего не получишь, и где применяется крики и все остальные моменты, я предлагаю вам уйти от этого способа, добиваться послушания ребенка, должны используйте все свои навыки, все свои изобретательности для того, чтобы научить ребенка слушаться по совести или из любви. Но еще раз хочу сказать, если вы не выразили протест своим родителям, детский протест. А он, как правило, многопоколенный протест, вот только сейчас провела горячий стул и показала клиенту, где его протест и возмущение против отношения папы, там и мачехи точнее у дедушки, у него, у мамы, где этот многопоколенный протест, он не выраженный, и это означает, что эта жизненная сила подавлена, и она должна найти косвенный путь выражения через те каналы, которые представлены тойчами. Поэтому я предлагаю, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был здоровый, чтобы он не злоупотреблял, чтобы он был послушен, чтобы он научился жить по правилам, и это принесет ему огромную пользу во всей дальнейшей его жизни, задача для вас, дорогие родители, прийти к такому согласию с ребенком, где он вас слушается из любви. И вы получаете наслаждение при общении с друг с другом. Как правило, приходят мамы часто с, как, в нервном состоянии, в истерическом, от того, что ребенок неуправляемый. И они не знают, что с ними делать. И когда я им объясняю их вклад, и объясняю этот, этот путь... Они успокаиваются и мне потом констатируют, вы знаете, Наталья, а ребенок стал послушным. Он из дебашира в классе стал э, человеком или ребенком, который сам дисциплинирован и помогает учительнице дисциплинировать других одноклассников. И мама говорит, я не представляла, что такое возможно. И учителя часто говорят, что произошло с ребенком. Он стал моим пра, моей правой рукой. Он помогает наводить дисциплину. Вот поэтому это зависит только от вас, родители. Я думаю, что этот подход он очень хороший, потому что любой ребенок хочет любви, а любое непослушание накапливает в ребенке чувство вины, а у родителя раздражение, и злость на ребенка. А это все отравляет любовь, отравляет отношения между самыми дорогими и близкими людьми. И вы со мной согласитесь, что это так, потому что если ребенок не слушается, вы начинаете гневаться, когда вы там 25 раз ему повторяете, а он уже сидит в телефоне или в каком-то гаджете, какую-то игру слушает, или смотрит, или играет. Вот он уже непослушный и бунтует, вот так он выражает бунт. Поэтому я вам предлагаю принять это, эту инструкцию, где вы выражаете свой генетический многопоколенный бунт, потом вы видите пользу в таком подходе, в таком воспитании, и вы благодарите за такое воспитание, которое у вас ну, было, и ваш ребенок, он будет меняться на глазах. Он тоже увидит, что то, что просит мама, это полезно для него, и в нем будет расти сила и желание помочь. Вот дети на детских классах рассказывают о добрых делах, какие они делают, и они гордятся, что они внесли вклад в то или в другое дело, что они там помыли, постирали, или вывесили белье, или что-то сделали. Они рады, что они послушались маму или папу, и это их сблизило. И возникло доверие между мамой и папой, а это значит усилилась любовь в этой семье, и окрепла любовь. И такой ребенок захочет еще больше вас послушаться, потому что любовь, она любовь, понимаете, она не может отталкивать. То есть человек такой, он будет стремиться сделать максимально, а ребенок, он будет стремиться сделать максимально. Вот поэтому, дорогие друзья, давайте будем устанавливать этот прекрас, эту прекрасную привычку слушаться. И тогда наши дети, они будут послушными. И, конечно, а вы, если дети будут послушными, вы, конечно, будете счастливы. Потому что это большая радость, когда дети слушаются. Не надо кричать, не надо ставить в угол, не надо бить ремнем, А просто вы сказали, а ребенок послушался. Не того ли вы хотите, дорогие друзья? Как, в принципе, и я. Ну что, благодарю вас за внимание. Пишите свои комментарии. Сегодня я не сбросила в нашу группу, что я выхожу в эфир. Я так увлечена с самого утра что я не сбросила, сейчас я сброшу, я думаю, вы все присоединитесь, послушайте в эфир записи, пишите комментарии, ну и до новых наших встреч, до свидания.